Букер, мне его открыть? Тут замок. Нет проблем. Лучше. Элизабет. Сейчас. Прошу. Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Зачем Пророку понадобились карусели и аттракционы? Это место призвано приучить детей служить Родине. То есть служить в армии? С детства наставь человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумала? Нет. Шла деньги. Вот, держи. Ворота закрылись. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Давай я попробую вот так открыть. Жакей, ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. Позже она отправляется в друг. И на ней будете в Париж. Держись рядом. Да, мистер Давид. Зови меня, Букер. О, о, ладно, букер. Ну, идем к Гондоле или еще погуляем. Думаю, в таком месте найдется масса полезных вещей. Наше <с> ледяное <с мороженое. Просто... Эй! Это мое, не трожьте! Окружай! Ты знаешь, зачем тебя наняли забрать меня? Может, хотели с тобой познакомиться? Получится у тебя искусство взлома. Но почему тебя? Я вообще ничего не знал про это место. Ха. А я думала, внизу про Колумбию все знаю. Видимо, я слегка отстал от жизни. Было на дирижабль надо каким-то образом вызвать гондола. Судя по всему, это ее панель управления. Похоже, что без этого шок-жокея не заработает. Ну, разумеется. И где мы, интересно, его возьмем? Гляди! Узрите энергию будущего в Зале Героев! А, ну очень кстати. Нужный пастырь пришел на улицы нашего славного города. Хотите ли вы, чтобы он угрожал вашим женам и дочерям? Защитите их! Защитите дорогу нашего! Действуйте! Что ты за человек, Дэвид? Что делаешь? А, я, скажем, свободный художник. Раньше работал на агентство Пинкертона. О таком в резюме лучше не писать. Что это за хрень? Я тебя закопаю. По крайней мере, очереди не будет. Поддержи у себя. Забирай. Пойдет. Что за черт? Что-то не так? А, пустяки, я все починю. А? А, тут пчела, я... я ненавижу их. Просто прихлопни её. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Оп, я открыл а, Твою мать! Что вот это? Это разрыв. В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну это как как окно. Окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда иногда я вижу что-то потрясающее и достаю это. Вот. Бог мой. Может у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть... Есть... Нечто... Я... Нет! Я, я пытаюсь! Закрывай! Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Как хочешь, дело твое. Преклонил пророк, и бог ему тотчас изрёк. Эдем, парящий средь небес, славнейшим станет из чудес. Не уйдя Похоже, с деньгами у нас полный порядок, букер. Смотри! Финн Похоже, именно они производят этот шок Жакей. И как им только не стыдно. Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку Гейзер. Тут замок. Легкотня. Элизабет. Не вопрос. Готово. Это за хрень? Если подумать, в подобных передрягах эти твои разрывы не помешают. Надо, чтобы рядом был разрыв. Я не могу брать предметы из ниоткуда. ждет вас иди моя бабушка может потребовать с них часть выручки а услышит нас. Его храмы сгорят. Его Смотри, шифровка. Послание от Глаза народа. Ну, младший взломщик, что там у нас? Не знаю. Где-то должна быть книга «Ключ». Если качественный товар уже есть Они отключили гондолу, которая ходила в зал героев Может, это из-за слэй? Это будет так здорово! Ты, случайно, не видишь никаких боеприпасов? Они очень пригодятся, если станет жарко. Я попробую что-нибудь наскрести. Лови снайперку! Патроны! Лови! Найдем этот шок Жаке и свалим отсюда. Это все, что есть пока. Попробуй найти. Да. Let us For North Carolina and Arkansas, now they're both gone out And let another road in here for Tennessee begin. For the single star upon a blue flag is going to be